Значит, когда у нас было уравнение АВН плюс БВН равно ЦВН, да, Великая теорема Ферма называется, оно, ну, жило какие-то годы, да, жизнь у него были там 1637 по 1900, условно говоря, 94. Там было объявление да? объявление в 93 году, 23 -го июня на каком-то большом конгрессе в Лондоне, После чего в доказательстве Эндрю Уайлса была найдена ошибка. Он ее исправлял вместе с Ричардом Тейлором. И в, спустя где-то полгода уже как бы стало ясно, что ошибка исправляется, доказательства есть. Ну и там венцом этого всего было а, получение им а, премии Абеля по математике. В, кажется, 2015-2016 и годах. Соседние с Джорном Джон Нэш получил в 15 по-моему, в 16-м, или наоборот. Вот. Но как бы, как, как с, вот, с моей точки зрения, да, как устроена вообще в принципе математика. Если гипотеза не дается, ее упрощают и пытаются доказать какой-то какой-то простой вариант, более простой. А если гипотеза ну, превратилась в теорему, то ее да, То есть ее как бы обобщают. И, соответственно, с теоремой Ферма явно должно было произойти какое-то обобщение Но ну, здесь, значит, могут, ну, можно, абсурд, ну, можно об этом думать в разные стороны например, можно рассмотреть вот такое уравнение ну и наложить там на x, y, z какие-нибудь естественные условия ясно, что если мы утверждаем отсутствие решения такого уравнения в натуральных числах то нам нужно исключить вот такие замечательные случаи, как, например, 11 квадрат плюс 2 квадрат равно 5 в кубе Который был бы контрпримером, если бы мы ничего не накладывали Но если бы мы достаточно наложили просто x, y, z, начиная с двойки Все равно этого явно мало Ну, в общем, есть несколько вариантов точной формулировки вот этой гипотезы, которая носит название гипотеза Билла Ну и она, значит, не доказана есть ее частный случай, который называется гипотеза каталана. Она доказана и звучит так. Гипотеза каталана ⁇ это что с соседних степеней мутурального индуса существует только одна пара. Какая? А. То есть утверждает, что если а в это минус c в d равно 1, то а равно d равно 3, а b равно c равно 2. То есть фактически, что речь идет о случае, 3 квадрат минус 2 в кубе равно 1. И больше никогда вообще в истории натурального вот, ряда да, до бесконечности не встретится 2 э, соседних, соседних полных степени. Вот. Ну Но... а в чем гипотезобил, заключается? Но э, точную формулировку я сейчас не могу сказать. Там какие-то условия на xyz, типа начиная с трех и выше, например, да? Никогда в жизни не будет это э, выполнено. То есть сумма двух разных степеней равна третьей степени. Ну, естественно, там взаимная простота э, должна быть, э, например, попарная потребована. Вот. Тогда это будет иметь смысл. То есть мы просто обобщаем теорему фирма до некого утверждения, где n уже тоже становится разным. Но вообще чтобы перейти как бы плавным мостиком к гипотезе АВС, нужно посмотреть на соотношение теоремы Ферма, АВС плюс Б и как просто на некоторые трехчленные соотношение. И спрашивать себя, какие вообще в математике существуют интересные трехчленные соотношения. Что-то плюс что-то равно что-то. Ну, например, я могу сказать, что вот это очень интересное уравнение. Здесь, естественно, надо потребовать, чтобы m не было полным квадратом, потому что при полном квадрате у нас будет разложение на два множителя, и за установителем арифметики сразу там будет следовать, что единственный случай это y равно единице, а x равно 0. Вот, то есть здесь требуется, чтобы m не было полным квадратом, и тогда это становится очень интересным уравнением для исследования, называется уравнение перья. И вроде как в книгах, которые я читал, написано, что Пьер не имел к этому уравнению ни малейшего отношения, что уравнением этим занимался тот самый Диофандр. Вот после него Лагранж, который, значит, это все фактически добил. А, значит, что, что, а, что здесь про это уравнение надо знать? А, знать надо следующее, что при любом M который не является полным квадратом... Внимание! В некоторых книгах написано, что m, не должно, не должно, m должно быть свободно от квадратов. Это совсем другое утверждение. Гораздо более слабое. Да? m свободно от квадратов. В смысле, наоборот, это гораздо более сильное утверждение. А тем самым уравнение, которое мы решаем, оказывается более слабое. Вот. То есть вы можете найти в книгах утверждение, что вот m должно быть свободно от квадратов. И тогда у этого уравнения будет бесконечное количество решений в целых числах xy но на самом деле верно более сильное утверждение что если m не является полным квадратом то тогда у этого уравнения существует бесконечное количество решений в целых числах это первое второе состоит в том что есть некоторое, некоторое базисное такое решение из которого все остальные решения получаются некоторым очень красивым трюком а трюк такой Пишется выражение x0 плюс y0 корней из m, возводится в произвольную степень in, и по биному Ньютона аккуратно раскладывается, после чего получается слагаемый двух разных видов. Первый вид слагаемых это целые числа, а второй вид слагаемых это целые числа, умноженные на корень из m. То есть мы остаемся в... В кольце вот такого рода выражений да, У нас есть э, множество всех чисел Которые имеют вид Целое плюс какое-то еще целое Умножить на корень из n И такие числа образуют кольцо Кольцо это когда значит, плюс, минус и умножить Можно выполнить не выходя за пределы множества Проделимость уже как бы мы не требуем Иначе мы бы назвали это полем Вот и Соответственно Смотрите какой трюк потрясающий Вот я когда его мне этот трюк рассказал папу буквально в восьмом классе. И я, честно говоря, я может, настолько этим поражен, что я э, с тех пор всю жизнь как-то вот, вот я возвращался время от времени к обдумыванию о уравнении перья. Значит, пишем вином вот вот записываем так, да. А теперь, если мы запишем вот такое выражение, да, называется в теории алгебрических чисел, это будет число сопряженное вот этому числу. вот. И если мы возведем в степень то понятно после некоторого созерцания, да, после некоторого созерцания, что э, здесь будет а минус b корней из m. А, понятно ли почему? Потому что там где был плюс, там корень из m, значит, там, э, вот если здесь э, мы возводим в такую степень, что минусов перемножается четное число, то есть он становится плюсом, то и корень из m возводится в четную степень и становится целым числом. Значит, там, где плюсы, там все время одно и то же идет, и здесь, и здесь. И то же самое с минусами. Там, где идет минус, там корень из m в нечетной числе, и, соответственно, нечетное, э, нечетное количество минусов, то есть, дают минус. И, соответственно, все, что э, оказывается здесь кратно корню из m, здесь оказывается ровно тем же, только со знаком минус. Ну, вот и получается, что если... Вот это обозначить за вот это, то вот это уже равно вот этому, как, так сказать, как утверждение, как теорема. А теперь перемножаем, перемножаем друг с другом. Тогда слева х 0 квадрат минус m y0 квадрат, да, разность квадрата. Только нужно в равной степени, возвести ее. А здесь А квадрат минус mb квадрат. Дальше, раз это решение этого уравнения, значит, выражение внутри скобки равно плюс-минус один. Мы его. Возводим в n степень. Ну и понятно, что при нечетных n получается минус 1, а при четных плюс 1. Тем самым при любом n, при любом n, результат вот этого вот рецепта алгоритмического приводит нас к решению уравнения пеля. И они все очевидно разные, потому что здесь нарастает, если это значит, x0, y0, ну понятно, так как тут четные степени можно взять оба положительными. И за счет этого здесь накапливаются просто здесь все, все слагаемые положительные, поэтому просто накапливаются все больше и больше числа. Ну и, значит, утверждается, что существует такое решение всегда базисное. Разные m распадаются на два класса, при которых бывает минус 1 и при которых не бывает минус 1. Ну, например, y квадрат минус 2x квадрат равно плюс-минус 1. Здесь бывает как минус 1, так и плюс 1. Базисное решение 1, 1. Возводим, получаем там следующее. 3, 2, потом 7, 5, 17, 12. По-моему, 41, 29. Я сколько-то даже топлю наизусть. Вот. Но там будет постоянное чередование, потому что базисное решение с минус единицы, соответственно, все остальные чередуются. А вот, например, у такого уравнения, которое мы дальше, с которым мы дальше встретимся, обязательно к концу, самому концу доклада, мы встретимся с вот таким уравнением. Вот у него не бывает минус единицы, по арифметическим соображениям делимости на 4, остатка по делению 4. Потому что остатка 2 на 4 у квадрата может быть только 0 или 1. Соответственно, будет здесь значит, сколько ни перебирай, минус 1 минус вы никак не получите. Все 4 варианта перебираете и никогда не получается минус 1. Поэтому здесь только одно. И тут очень легко угадать это пластичное решение. 2. Значит, x равно, um, x равно 1. x равно 1. y равно 2. Это базисное решение. Мы составляем, соответственно, выражение значит, 2 плюс корень из 3. И в любой степени n дает все решения этого уравнения. Вот. Но есть, еще один, есть еще, еще один метод решения этого уравнения. Совершенно другой, но полностью эквивалентный тому, что я сказал. Кроме того, этот метод отвечает на вопрос, на который мы еще не ответили. А именно, как найти... Первое из них, я сделал утверждение, да, что оно существует. Доказательство существования есть некоторое, очень <coughs> неконструктивное, которое использует Лему Блинковского о а выпуклом теле. А, но хочется спросить, а как все-таки его найти в, ну, в жизни? Да? Как его найти? Так вот, рецепт такой. Корень из раскладывается в цветную дробь. А, Цепные дроби, а, знаете, да, что такое цепная дробь? Такое бесконечное выражение, когда выделяется целая часть, оставшиеся меньшие единицы переворачивается, выделяется целая часть, переворачивается, вот такой динамический процесс идет. Ну, и как бы цепные дроби удобны тем, что они для рациональных чисел конечные, а для иррациональных бесконечные. Ну вот, значит, утверждение, которое доказал Лагранж, состоит в том, что эм, цепная дробь будет периодической, начиная с некоторого места, в том и только в том случае Когда число, которое мы раскладывали Является корнем квадратного уравнения С целыми коэффициентами. Ну, как говорят, квадратичная рациональности. Ну, там, для алгебраистов Это, соответственно, в расширении второй степени Рациональными числами лежит Вот, ну и вот Для корней еще есть Еще, еще утверждение более сильное, что если мы просто корень разложим в цепную дробь, то она будет иметь полиндрамический вид. То есть существует вот такая вот значит, последовательность АК-1, АК, АК снова АК-1 и так далее. А2, А1, 2, А0 или, или когда здесь внутри повторяется один раз. АК минус 1, АК, снова АК минус 1. То есть, есть некоторый э, целочисленный полиндром из положительных чисел, да, э, полиндром натуральных чисел, вот такой. И целая часть от корениз М плюс корень из раскладывается ровно в этот полиндром. То есть он начинается с 2А0, потом будет А1, потом А1 делить на А2. Потом, значит, где-то в конце концов будет снова А1, снова 2А0, и начнется как бы по кругу. То есть каждый раз вот этот полиндром, э, начало и конец будут совпадать. И чтобы получить, соответственно, корень из М, я здесь просто стираю двойку, потому что ясно, что А0 это как раз значит, удвоенная целая часть. И вот теперь ответ на вопрос уравнения перья заключается в том, что надо обрубать каждый раз по конец периода. Вот там где появляется является ну еще и самое большое из всего этого ряда чисел. Очень красивая теория, она изложена там в... Э, есть такой сборник, э, библиотечка-математика, и там вот э, про уравнение пеля э, целый, целый выпуск. По-моему, Бугаен, да, если я не ошибаюсь. Ну и вот там весь этот материал, очень, это просто исключительно красивый материал, он весь изложен. Соответственно, в вот любом уравнение Пелия, бесконечное число решений. Ну и нам это чуть позже пригодится. Какие еще бывают трехчленные уравнения, интересные с точки зрения математики, и не только математики? Но я, я значит, остановлюсь на конкретном совершенно уравнении, которое имеет вот такой вид. Вот. Это так называемые эллиптические кривые. Специально у Вообще эллиптический кривой называется уравнение кубическое, которое, которое не выражено, но это там означает, что оно не есть произведение двух многочленов меньшей степени над долгоблическим, над долгоблическим замыканием поля. И у него нет точки, там, этого самого, точки... А, ну, особо точек, короче говоря Типа вот такой вот петли через проходит. То есть там пишется а, Пишется Значит, некоторое выражение, да И это выражение дискриминант, да, вот оно не, не равно нулю И у нас а, получается тогда Энергетическая кривая Ну и они все приводятся с помощью Преобразований значит, Преобразований, дробно-линейных преобразований Они все приводятся к виду Y квадрат равно X кубе плюс AX Плюс B и представляет собой там, полигон для э, теоретическо-числовиков и алгебрических геометров. Великий полигон. В частности, упомянутая Великая Телева Ферма на самом деле доказана с, э, с, с, с помощью некоторых утверждения про эллиптические кривые. Вот. Я честно скажу, что э, полное доказательство Великой Телева Ферма я пока очень далек от того, чтобы его понимать. В данный момент я просто не способен, скорее всего, его понять, но если я там взял бы отпуск на два года, то к концу этих двух лет, вероятно, я бы смог в нем разобраться. Вот. Остается дождаться пенсии и приступить. А там сколько страниц? Ну там, грубо говоря, вот в книге ä, Манина, ä, ей посвящена седьмая глава примерно на 70 страниц, но до этого еще 350 страниц некоторых подготовки идет. Нет. Ну там просто подготовительный материал. Я бы я так скажу, значит, для выпускника Мехмата МГУ, допустим, да, требуется еще 200 страниц изучения примерно. Для выпускника Матхапа Высшей школы экономики, например, скорее всего, около 100 Ну, там, при, Приблизительно так. Вот. Но, то есть это как бы сильно за пределами. Это все-таки сильно за преди, при, пределами э, программы, даже самых крутых вузов. Но тем не менее, это еще обозримо. То есть, например, вот, про гипотезу. Перельмана, где мой за Панкаре, теорема Панкаре Перельмана, я понимаю, что я никогда в жизни совершенно точно ничего мне не пойму в доказательстве. Совершенно точно. А вот про теорему Ферма у меня все-таки есть еще надежда, что я смогу ее разобрать. Потому что я постепенно там в эту сторону двигаюсь, читаю книгу про электрические кривые. Постепенно, ну, в общем, может быть, что, может быть, что к концу жизни я смогу в общих чертах, по крайней мере, понять. Вот. Но вот электрические кривые это. Очень красиво они имеют отношение там, по мнению, ко всем разделам математики и даже, и даже к финансам. Вот такая вот кривая. Это кривая биткоина. В арифметике решение этого уравнения по модулю простых чисел огромного размера, то есть когда мы ищем решение в полях Z по z, где P это огромное простое число. Выложение точек на кривых. И на основании этого сложения собственно и строится Вся, вся механика вот этой вот криптовалюты, все там шифровки, индивидуальные кошельки и прочее. Вот, то есть это, это на самом деле, это давно уже вышел далеко за предел самой математики. И, в общем, наверное, это самое интересное трехчленное уравнение. Ну, а гипотеза АБЦ, которую я, наверное, сформулирую здесь, она начинается с того, что пусть А плюс Б равно С. Вот так начинается. То есть она э, как бы дерзает взять и обобщить все, что до сих пор, значит, все, что мы до сих пор э, обсуждали, да? все трехчленные соотношения вообще, все разные берет и говорит, пусть просто есть вот такая вот сумма, где А, В, С натуральные, взаимно простые. Ну, можно было бы спросить в совокупности или попарно, но понятно, что в этом случае это эквивалентные вещи. О, так вот, значит, спустя А плюс Б равно где э, это натуральные, взаимопростые, попарно-заимопростые числа, вот, тогда, и вот что же тогда? Что же будет тогда? Тогда, пока я э, сформулирую, чтобы сделать такой как бы мостик понимания, то есть я сейчас его сформулирую, эта гипотеза не очень строго, но чтобы потом более строгая формулировка легко легла уже на ну, такую благодатную почву. Значит, тогда почти всегда, почти всегда, число c меньше или равно некой функции, некой функции r. где для любого натурального n, которое по основной теореме арифметики раскладывается единственным образом произведения различных простых степенях, для любого n, r от n по определению просто равно произведению простых, без степеней. Вот. Итак, вот это уже как бы... Это уже близко к э, точной формулировке, но у гипотезы э, ABC существует там 5 или 6 или 7 более менее эквариантов друг друга формулировок. Ну и есть там отдельно какие-то более сильные дерзкие утверждения, про которые для, э, у, у, у кого из специалистов нет уверенности, что они верны. <клес> <клес> вот. Но основная формировка, да, она как бы ее можно тем или иным методом дать, но вот пока я скажу не строго. То есть, Смотрите, что здесь утверждается. Что если вы на обум берете какие-то два числа и их суммируете, да, э, проверяете, чтобы это взаимно простая получилась стройка, ну, то есть, если вдруг там были общие... Ну, берете два взаимно простых числа, суммируете их, э, и выделяете после этого э, все простые, которые входили в разложение как обоих этих чисел, так и суммы, да, то есть, взаимно простых Будут различные наборы, и у этого еще какой-то набор, тоже из совершенно новых простых чисел. Вы их все перемножаете между собой и сравниваете с С, то есть с последним из чисел. Сравниваете с С. То, как правило, в большинстве случаев получится выражение, которое больше, чем С, больше верного С. Ну, как правило, оно будет сильно больше С, если так случайно натыкать. Теперь, какой смысл у вот этого почти всегда? Какой смысл? Ну, первое, как, э, первое э, что сразу же бросается на ум любому математику, что почти всегда значит, всегда кроме конечного числа контрпримеров. Такого варианта понимать нельзя. Я легко вам выстрою э, бесконечную серию контрпримеров в этой формулировке. А, сделаю это буквально через несколько минут. Давайте сделаю, а потом обсудим все-таки в каком точном смысле теперь... Речь идет, да, почти всегда. А, значит, смотрите, первый код, например, и бойтесь это уже упомянутое равенство 1 плюс 8 равно 9. В самом деле, разложение числа 1 квозь пустое множество простых чисел, разложение числа 8 1 число 2, разложение числа 9 1 число 3. 2, 3, 6 и 6 такие меньше, чем 9. То есть вот это вот... Неравенство нарушается. Это первый контрпример гипотезы Вот Катуральный вывод. А теперь я делаю следующий хитрый трюк. Я его возвожу в степень К. Получается, у меня э, э, справа 3 в 2К, то есть эти 3 квадрата, а слева вот это. И вот здесь э, значит, я еще захочу, наверное, сделать так, еще круче сделать. Я сделаю здесь 2 в степени k, и тогда здесь будет 2 в k плюс 1 степени. И здесь по индукции, по индукции, очень легко доказать, что вот это выражение имеет вид 1 плюс 2 в k плюс 3 умножить на какое-то число, ну, x. И это равно 3 в степени 2 в k плюс 1. То есть, Возводя в квадрат, в квадрат, в квадрат, в квадрат, и еще раз, в квадрат каждый раз, да, вы накапливаете делимость на все большую степень числа 2, да, то есть вот здесь у нас было делимость на 8, но если я возьму в квадрат, будет уже на 16, все остальное делится, потом в квадрат будет на 32, но каждый раз этот квадрат будет умножаться на вот эту индукцию, вот, но тогда мы, смотрите, тогда мы утверждаем, что вот эта вот э, тройка всегда, тройка абце. А, Б, тройкой АБС тройкой называется контрпример любой любой контрпример к вот этой формулировке ну то есть любая ситуация, когда С больше, просто больше как величина, да, чем R от а, вот, я утверждаю, что здесь всегда будет контрпример а почему Потому что здесь тройка, в качестве простого делителя только одна. Здесь двойка, и вот у этого х самое худшее, что может быть, это что в x нет квадратов в разложении. И тогда радикал этого х равен ему самому. То есть вот эта вот функция r, называется радикал. Радикал будет, будет тогда радикал меньше или равен самому числу, естественно, потому что я поснимал степенью. Ну и радикал числа равен ему самому тогда и только тогда когда он свободно подразумевается. Вот. Ну и вот в данном случае мы получаем, что радикал вот этой тройки, да, то есть всех этих вот АВС, да, произведения, он меньше или равен дважды, трижды x. Все. А, ну и потом еще в x может ходить, собственно, двойка, да, или тройка, то есть здесь еще может быть дополнительная случайная делимость, но, по крайней мере, не это самое. Ну, а это, значит, соответственно, 6х меньше, чем 2k плюс 3x, который в свою очередь, меньше, чем число c. Всего лишь на единичку, но меньше. Ну, и можно еще заметить, что даже отношение c к радикалу стремится к бесконечности. Это я тоже заодно хочу продемонстрировать, потому что отношение c к радикалу включает 2 в степени k, качестве множителя. Ну и, соответственно, получается, что а, мало того, что мы породили целое семейство контопримеров, да? Но мы еще и добились того, что в этом семействе контопримеров C а, деленное на R, стремится к бесконечности. Значит, соответственно, нам нужно как-то все уточнять. Нам нельзя просто оставить там, как вот что, кроме конечного числа, нельзя оставить и нельзя утверждать, что C не превосходит какой-то константы, умноженной на радикал. Вот. Тем более нельзя утверждать, что С не превосходит радикал плюс что-то. А как еще сравнить? Вот как, вот как можно сравнить два числа, если не годятся такие меры их сравнения, как разность и отношения? Что следующее? Правильно, да, да. То есть, следующее, это логарифм одного по основанию другого. Вот, собственно, мы так и делаем. Значит, мы Во всех тройках АБЦ э, вводим понятие лог, вот это вот, вводим, э, вводим вот этот логарифм. Это ключевое, ключевая характеристика любой тройки ABC. Называется качество, но, по-моему... А еще в, в некоторых э, статьях называется фактор. И по-моему, какой-то вот, нет униформизации терминологии в русских э, значит, этих самых, э, статьях, по-моему, не наступило еще. То есть качество или фактор тройки АБЦ, это логарифм. То есть мы вычисляем э, не во сколько раз больше, не на сколько больше, а какую степень значит, нам нужно использовать при возведении верт чтобы получить С. И вот теперь я готов сформулировать строго, да? Полностью строго. И будет сабо После вот этого я уже готов это сделать строго. Сейчас мы все сотрем. Ну, вы уже, наверное, догадываетесь, да? Что я буду утверждать. А, утверждение про серию трой, про серию бесконечную, которую я сейчас нарисовал, состоит в том, что в нем фактор, ну, он стремится к единице, если мы верим, что у х нету э, случайным образом на каждом шаге каких-то квадратов в разложении. Да? То есть э, вообще в этой теории ничего фактически не доказано. Просто мы э, в худшем случае можем говорить, что вот этот логарифм стремится к единице. Но худший случай или нет, мы просто не знаем, вот совершенно никакой проверки это не подлежит. Совершенно непонятно, как это можно проверять. Вот. Но, по крайней мере, действительно, подтверждать мы ничего такого не можем. Оценки а, по худшему сценарию, что радикалы x равен x дают, что фактор стремится перебиться. Так, давайте я сотру все. Здесь мы будем... Здесь несколько контрпримеров я вытащу, потом я расскажу, как строятся сильные контрпримеры. Ну и вообще... А так как доказательства, забегая вперед, доказательства гипотезы АБЦ на сегодня вообще признанного нету, то э, ну, такие как бы густарные любители математики, они, э, они радостно просто занимаются строительством все новых и новых семейств, да, бесконечных семейств э, абц троек, э, И каждый раз, каждое такое семейство, оно как бы связано с какой-то э, очень хитроумной догадкой, из каких-то областей математики. Я я покажу несколько вариантов, вы видите, как это реально красиво. То есть, вот всем любителям математики, здесь полигон просто. Там сотни тысяч людей занимаются тем, что э, выдумывают какие-то трюки, значит, чтобы найти еще какое-нибудь бесконечное семейство. Ну, минимальный такой прирост научного знания в мире Но э, перейдет ли количество в качество. Да, Превратится ли это когда-то в, например, опровержение, в да? доказательство это не превратится никогда. Это я так могу совершенно точно быть уверен, что вот этот поиск примерных серий да, в доказательство отношения не имеет. Но если вдруг она не верна, то это может неожиданно вылезти из вот такого вот как бы кустарного изучения. В принципе, мы на данный момент не должны быть уверены, что она верна на 100%. Вот, так что все может быть, все случайно может произойти. Итак, значит, точная формулировка такая. Я сотру вот эту формулировку и вместо нее пишу точную. Тогда, что же тогда? Тогда для любого епсила. Больше нуля существует лишь конечное число э, значит, э, таких троек да, с логарифмом меньше, меньше 1 прецептом. Больше 1 прецептом, конечно. Вот. Вот, вот в этой формулировке уже все. Итак, возьмем, например, f равно 0,1. Что мы утверждаем? Мы утверждаем, что во всем бесконечном натуральном виду встретится только конечное количество выражений а плюс b равно c взаимно простых, таких, что c больше произведения всех простых в степени 1 плюс ε. То есть в степени 1.1, да? если мы взяли epsilon равно 0.1, то в степени 1.1. Хорошо. Ну, допустим, мы там, их перечислили и успокоились. Теперь мы берем epsilon равно 0.01. Да? Ну, и, и утверждаем, что, соответственно, все еще, даже троек со свойством, что c больше, чем радикал в степени 1.001, их тоже конечное число. Хотя, может быть, очень-очень большое. Да? Вот. Ну и вот что для О, epsilon. Вот это вот э, ну, Собственно, основная формулировка, гипотеза A B есть несколько там. И говорят, окей. Вот как она есть. Так, ну что, давайте я расскажу про несколько. А можно спросить? Да, да, да, да, да, если спрашиваете, конечно. А количество есть какие-то примерные оценки, количества зависимости от сила, чего нам ожидать, если воздух или с вами Какая-то? Ну, значит, а я могу ответить следующее. Количество... Есть такой телеграм-канал ABC Home. Туда пишут вот эти сотни тысяч людей каждый день. Там постоянно что-то возникает. То совсем недавно возникла там тройка, типа, двух тысяч длиной, двух тысяч знаковых чисел, да, у которых там R, типа, 1.03. Вот, смысле фактор 1.03. Вот. Ну, то есть, какие-то невероятные вещи. Вообще, как бы, крутость abc тройки она берется из двух из двух составляющих первая часть крутости это фактор а второй собственно размер то есть чему равно это c если оно там безумно большое то даже там 1.001 будет считаться крутыми для, для такой тройки а если речь идет о, о, о числах 5-6 значных то подавайте нам тройки там типа с фактором полтора да? вот но Наверное, надо что сказать? что Если мы утверждаем, что это верная значит, теорема, то ну, возьмем, например, 1.1. Соответственно, с большим фактором будет конечное число. Можно среди всех них взять такую, которая дает самый большой фактор. Ну, вот, тогда, соответственно, будет существовать такая как бы тройка супер -чемпион, да, То есть вот, во всем натуральном ряду есть самая чемпионская тройка. Если мы верим в гипотезу АБЦ, то она тоже существует. Это самая чемпионская тройка. Но э, какая она будет, мы не знаем, но мы знаем, какая она на сегодня. Да? То есть мы знаем э, такие А, Б и С, э, что на сегодня никто не знает тройки А, Б и С в большем качестве. А для каких качествах известно, что это выгодно? Ну вот, собственно, я к то подхожу. То есть... А нет, спасибо. Никаких... Нет, ни для какого вообще Эпсона ничего не известно. То есть, э э э я могу немножко ошибаться. все я как бы не... Э я же популяризатор математики. Я, мне просто эта тема нравится. Я не могу процентов ответить. Но, по-моему, не доказано ни одно утверждение, например, что С э почти, все, кроме числа случаев, оказывается меньше, чем Р в кубе, да, То есть, я, я, я не слышал таких утверждений. Вот, и и по-моему -по их просто нету. То есть, ага. А какое отношение АБЦ имеет к другим примерам, которые вы говорили? Там, про... сейчас, сейчас будет. Сейчас. Сейчас. Я, сейчас Я сейчас расскажу про э, отношение к, да. э, к уравнению обязательно, к уравнению период обязательно и еще к Вот будет, то есть будет три ответа разных. Я собственно, Это и есть план действий. Только я хочу до этого. Сколько у нас вообще времени, чтобы я ориентировался да по масмоу точно есть? Да. Отлично. Тогда я хочу показать некоторые неожиданные такие как бы анекдотические контрпримеры. А потом я уже объясню, откуда они взялись. Вот. Значит. Ну, там, скажем, 5 на 2 в четвертый плюс 1 равно 3 в 4. Это как раз из той серии, которую я рисовал, второй, второй номер. Потом следующий номер, там будет вот здесь 729 будет стоять. Это я уже не привожу. Значит, есть несколько среди первой сотни, там типа десяток таких, то есть когда c в пределах сотни, там около десятка каких то примеров разных. А, вот. Ну там например там, 3 в кубе плюс 5 равно 2 Пятый. Оказывается а вот тройка с очень фиговым фактором. Логарифм 32 по основанию 30, но тем не менее, все-таки больше единицы. Чуть дальше у нас был пример а, про вот эти самые, вот, э, с гипотезы Каталана неправильно поняты. Это тоже какой пример к э, гипотезе АБЦ, ну, в смысле, АБЦ-тройка. Да. 11 квадрат плюс 2 в квадрате равно 5 в кубе. А здесь, э, э, здесь радикал, это произведение 11 на 2 на 5, то есть 110 а c это 125. Вот у нас получается, фактор, значит, фактором является логарифм 125 по основанию 110, то есть больше единицы. Вот. Потом, значит, эм, вот этот пример, э, значит, я сам поймал, но я, я не, не, не что, что я здесь сегодня буду утверждать, я не приписываю себе, потому что совершенно очевидно, что когда 100 тысяч человек это делает, то это было давным-давно все. То есть это просто те, которые мне самому, когда я это изучал, э, Пришли, но, но то, которое я сейчас нарисую, понятно, что ее просто брут, брутальный перебор дает, но а вот эта вот авц тройка связана с уравнением биткоина. электрическая кривая и реквадат равна плюс 7. И как именно связано, я вам расскажу. Очень красиво и неожиданно. 100 тысяч это во всем мире или как? Да, да, да. да, да. Ой, больше там 250 тысяч пользователей авц Ну, Но вообще там реально там огромное количество народа. По вот. странным как-то можно сказать? Не, не, не сказать. знаю, не знаю. Я вычитал это в статье Хорста, а нет, в этой самой двое, два, два мужика. А, забыл их фамилии какие-то англоязычные. Но ну, в общем, там у них прям а -а -а описаны вот ссылки на все эти дела, и там, там у них пишется, что где-то в районе 200-300 тысяч человек увлекается этим делом в мире. Вот. То есть, такой как бы клуб по интересам возник, да? <свист> вот. <свист> <свист> так, дальше, значит, а, ну, хотите уже сейчас я покажу тройку чемпион, или пусть она родится из некоторого рассуждения. Вот абсолютный чемпион на сегодня. World record. Потом, да? Вот здесь будет world record, uh -huh. который может, конечно, быть обновлен. Абсолютно никаких причин. Потому что считать, что это действительно самая великая которое КБЦ. Нету. Вот. А метод, ну, метод это, это, это просто фантастика. То есть он, он лежит на поверхности. Да? Человек, который это открыл, он ну, как бы он ну, нашел в вот лесу, не знаю, нашел в лесу, там, в подмосковном лесу самородок золота. Взял, прям, Просто поднял его, да? Ну, нет, он, он не, не наш. Это э, Ресей, что ли? Ну, какая-то французская. Вот, значит, про метод я здесь обязательно расскажу. Еще одну бесконечную серию мы выводим из уравнения Пелия. И, соответственно, еще я расскажу про еще одну идею очень прикольную, которая мне пришла на ум. Так, ну хорошо, давайте приступим уже. Приступим уже к, собственно говоря, связи с вот предыдущими этими делами. Значит.. Какое отношение бесконечной тройки АВС имеет к уравнению те. Вот какое. у квадрат берем минус 2х квадрат равно плюс-минус 1. Замечаем, что у нас, в принципе, почти, почти то, что надо. Когда я беру радикал от этой тройки, да, то я, у меня получается он не превосходит, чем 2х. Y. Не, не больше двух ху Вот, но Значит, вот если нам повезет Если нам повезет И где-то здесь будет Делимость на 2 да, В x она может быть Делимость на 2 Значит, если нам повезет И в x будет делимость на 2 То тогда будет вместо этого xу И тогда уже все Потому что xу а, Меньше, чем y на y, x у нас меньше y из этого равенства очевидным образом. Вот. И получается, что это и есть c. Ну, как все. Да? то есть, если мы выловим делимость на двойку в x, x делится на 2, отсюда решение является a, b, c, 3. А, а если x делится на 2 сотой, то решение является ABC тройкой с отношением Р равный, соответственно во ну то есть как бы каждый раз когда мы вылавливаем новую делимость на 2 в X, R, у нас получается все более сильная тройка ABC но ну, правда надо понимать что это огромные числа совершенно безумные поэтому на факторы это к сожалению особо никак не влияет факторам все равно там очень-очень мало отличается от единицы. вот. ну и соответственно вопрос почему мы уверены в том что решение этого уравнения да, будут периодически обладать свойством, что их делится на 2 ответ, давайте просто запустим эту, значит, запустим соответствующую динамику просто в э, формульном виде вот если у нас было решение А и Б, мы тогда следующее очевидно получаем вот такой вот процедурой следующее решение, это домножение на базовое решение домножение на, базовое. на самом деле это решение уравнения Пеля образуют группу а, по вот этой, вот, значит, вот этой операции, когда а, мы а, их просто ну, перемножаем вот в таком виде, когда мы перемножаем два числа, получается по любым двум по решениям тереться, это группа, настоящая группа, это а, подгруппа группа единиц соответствующего кольца. Ну и даже на самом деле она более-менее, совпадает минус, группой единиц. О, там еще нужно на Z под 2Z тогда уже будет по распадению. Вот, ну и, соответственно, вот у нас что получается? У нас получается А плюс 2 b плюс А плюс b корней из двух. То есть, если у нас есть решение А, Б, то следующее решение будет иметь вид А плюс 2 b запятая А плюс Б. Ну и мы запускаем это мод 2. Мы имеем там первое решение это нечет-нечет, потому что это 1-1. Следующее решение будет нечет-чет. вот. Следующее решение будет, соответственно, снова не нечет, нечет Ну и поехали. Цикл есть. То есть, когда мы отслеживаем по модуле 2, мы видим, что каждое второе решение будет иметь х, делящееся на 2. Ну, как и видно. 3, 2. 7, 5 пропускаем. 17, 12. Вот. Более того, 17, 12, четвертое решение, уже делится на 4. Так вот, значит, чуть более сложная лема. Чуть более сложная лемма, что каждое 2 вкатае решение обладает свойством, что их делится на 2 вкатой. Поэтому мы получили вот то, что мы хотели. Мы выделяем все больше и больше отношения к церкви-радикалу. А также можно было это по-другому сделать. Записав вот такое уравнение x квадрат минус 2 2k плюс 1 y квадрат минус 2, 2k плюс 1, x квадрат равно плюс минус 1. И так как это не полный квадрат, то у него есть бесконечное количество решений, каждый из которых, соответственно, все, все с большим и большим этим самым отношено. То есть из уравнения пеля рождаются тоже бесконечные тройки. Это первое, что я хотел сказать. Следующее, что я хочу сказать, это... Это... Про тройку чемпионов. Это вообще история, достойная, что называется, я говорю, ну вот это вот. С моей точки зрения, это то же самое, что найти огромный слиток золота в московном лесу. Ну, тем, кого интересует, там, по причинам золота. Вот, значит, смотрите. Идея. Берем корень в какой-нибудь степени, из какого-нибудь простого числа. И раскладываем его вот цепную дронь. Корень г из какого-то P. Цепну. Ну, на самом деле, как бы, в пакете работы с алгоритмическими числами это делается без проблем. Манипуляции с соответствующими многочленами минимальными. Вот, и <с Cup> возникает как бы выражение А0 плюс 1 делить на А1 делить на А2, и все это совершенно легко, сейчас алгоритмизировано на существующей компьютерах. Дальше мы берем э, цикл. Для АЭль, там начинает, э, ну, двойку нет смысла брать, потому что мы знаем, как устроены корни квадратные, поэтому нужно от тройки брать. Дальше про тройки никто ничего не знает. Внимание, это такой как бы чуть-чуть о топик да? Э, насколько я понимаю, вне квадратичных иррациональностей Почти ничего неизвестно о разложении чисел в цепной дороге. Любое утверждение носит в вид, что почти все там имеют такой-то вид, почти всегда какой-то там, относительно какой-то, правильно понятый, э, меры на множестве чисел. Но никогда нельзя. Вот, например, корень, публический из двух, никто не знает, как выглядит. Никто на свете не знает, какая закономерность появляющаяся, не помню, часто. Вот такой вот проект, да, вот для школьника я как-то дал. Проект школьнику пиши Цепную дробь, ну он написал цепную дробь. Давай ну, дальше что? Я не знаю, угу. никто не знает. Вот. Ну а нам что надо? Вот чё, смотрите, что нам надо? Нам надо, чтобы где-то возникло что-то страшно большое, например, вот если мы вспомним то число пи, оно, конечно, никакой не корень, ничего вообще, оно тростиненко, но тем не менее у него есть вот такое вот разложение в цепную дробь. Ну разложение в цепную дробь каждого числа единственное. У π оно вот такое. И смотрите, что это означает? Это означает, что если мы здесь обрубаем, игнорируя все вот это, то у нас получается невероятно хорошее приближение числа π. Знаете ли вы, какому приближению числа π это соответствует? Вы сказали, это миллион Да, но какое конкретное, я тоже да, на предыдущей лекции сказал. Это 355-113 лекция была про π и я. Я доказывал иррациональность числа π, ну и заодно все вокруг. Так вот, вот это вот больше чем одна ну, меньше, чем 1 миллионная разница между числом π и вот этим числом. При том, что знаменатель 113. Ну что называется, что же еще можно ожидать, да? Так вот такая большая точка. А почему? А потому что 292. Игнорирование остатка хвоста. Дает невероятное приближение. Цепные дроби вообще дают невероятное приближение. Они так устроены. Вот эта вот близость на каком-то этаже превращается в прямо еще больше близость на предыдущем этаже и так далее. Она как бы вот... это, это Хинчин... Э, читать просто нужно книгу. Хинчин на цепные дроби. Там очень подробно все изложено. Я до 60-70 до 70 страницы прочитал. Вот. Тоже одно время я прям понател. В них. Вот, так вот... Что вы думаете, происходит в этом компьютерном переборе у этого товарища Лисея? А происходит вот что. Школьников я обычно в этом месте просто прошу закрыть глаза. Ну, взрослых людей я не могу попросить закрыть глаза. Поэтому глаза закроются только те из вас, кто действительно хочет очень сильно удивиться и открыть. Значит, цепная дрось для корня пятой степени из простого числа 109. Два плюс один. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Открываем. Что это, если не золотой самородок? Корень пятый из 109. Почти 100% точно равен вот этой вот коротенькой цепной дроби. Потому что коэффициент 77733 означает, что это может быть полностью проигнорировано. Ну и соответственно ответ тут такой, что это 23 девятых. С невероятной точностью. Невероятность. Мы сжимаем вот эту вот цепную дробь это 23 девятых. Ну и что это нам дает? Если это невероятная точность, то когда я его свожу в пятую степень, у меня получается невероятная точность вот таких выражений. 9 это еще и три квадрата, как, как это еще и, по приколу, это еще и три квадрата, да? Внизу. И значит у меня получается очень точное совпадение двух целых чисел. Двух целых чисел. И на самом деле ответ такой. 23 в пятый равно 109 на 3 в десятый плюс 2. Чемпион мира. Абсолютный рекордсмен. Был получен таким образом. Вот так. Просто идея перебрать корни из простых. И в каком-то быстром месте обнаруживается вот этот вот да, ну, естественно, вы меня спросите, как там насчет фактора, да, качества. Какое качество у чемпиона? А качество у чемпиона, оказывается, 1.6299 и так далее. Короче, 1.63. И это максимально известное на сегодня качество какой-либо обоцветователя. Вообще, по-моему, на сегодня существует в районе десятка АБЦ троек с качеством выше 1,5. если я не ошибаюсь, просто буквально там 10 или 12, ну что-то такое очень-очень-очень мало выше 1.4 уже где-то, типа 50 или 100 ну в общем там как бы дальше быстро растет, конечно вот, ну вот что оказать чемпиона, то вот он дальше не утомили сейчас? сейчас, сейчас будет очень красиво Итак, следующее. Ну, конечно, значит, э, вот как выглядит там, грубо говоря, какая-то там моя типовая лекция для каких-нибудь финалистов, какого-нибудь там конкурса по России, школьников, где-нибудь, да? А я пишу, говорит, пусть название будет какое-нибудь очень интригующее, вообще что-нибудь такое, да? Я пишу кривая биткоина, там, связанные с ней понятия. Полный зал, полный аншлаг, да? Выписываю и начинаем работать с гаусовыми числами, с простыми числами. А где биткоин, спрашивают школьники в конце? Я говорю, не знаю. Где-то там биткоин. Мне неинтересно в этом никак. мне. Биткоин мне не интересно. Но сама же видите, какая красивая математика любит голова. Ну вот, собственно, да, не винить биткоином, как бы догадываетесь, сегодня не будет. Но я уже проговорился. Я проговорился уже. У этого решения, у этого уравнения есть офигенное совершенно решение, которое можно угадать. Какое, после того, как я проговорился? Какое решение? Ну что, я проговорился, сказав слово Гауссовый. Это подсказка. Кто угадает? Еще надо побольше проговориться. Решение в гаусовых числах есть. Очень легко догадаться, какое. Ну ладно. Минус 2, запятая И. В самом деле, и квадрат минус единица, не правда ли? Минус 2 квадрат минус 8, плюс 7 минус 1. Все. Ценок непонятно совершенно. Не знаю. Сразу не поймешь. Видимо, первое вот это. Вот что вы думаете дальше мы делаем? Нет, ну это нечестно с комплексными числами. Извини. Это как это нечестно? А знаешь формулу кардана? Нет, конечно. Как не знаешь? В экономике используется формула кардана. Uh, у меня дипломник был, он на основе формулы Кардана написал некую экономическую модель. Вот. Сейчас ведет в московской, у еще московской школе экономики. Вот. но ну, в общем, формула Кардана, вот, это для кубического уравнения. Вот если мы напишем такое простое-простое уравнение, а, ну, понятно, что него даже не в корне какие? 1, 2 и минус 3, правда? Но если мы его перепишем в виде x кубе, там, минус 6x плюс 7 равно нулю, а, По-моему, так она будет а, Я недавно читал про эту лекцию Поэтому еще по памяти помню Ну и там, короче, будет что-то типа ам, Корень кубический из Что-то там по 27, что ли Плюс корень квадратный из минус 100 Плюс корень кубический из 27 Минус корень квадратный из минус 100 Какого лешего? Причем тут минус 100 Как ты из него корень будешь успехать? Как это минус 100? Комплексные числа. Так корни же вещественные. Как так может быть, да? А вот так, понимаешь, вот все три корня этого уравнения задаются одной и той же формулой, в которой надо корни кубические из комплексных чисел понять тремя разными способами, неким согласованным образом друг с другом. И коррезин минус 10 это действительно 10 и. и никак иначе не записать корни. То есть комплексные числа это не что-то, что мы придумали. Это абсолютная такая вот как бы ну, реальность, да, материальная реальность данной нам ощущения. Вот это как бы надо ну, понимать. Вот, поэтому тут, естественно, вполне обратиться к комплексным числам. Но а, как всегда и бывает, если вы используете что-то для, ну, для формули кардана, в конце концов, вся комплексность исчезнет, возникнет 1, 2 и минус 3. А здесь что произойдет? А здесь мы будем делать, делать следующее. Значит, есть понятие. Касательный в любом поле. Но вот в комплексных числах тоже есть касательные. Комплексная, касательная. Что такое касательная? Ну, Кажется, что касательное это когда у меня вот так, да? А, и как это можно перевести, например, в конечное поле, пока не очень понятно. Но мне нужно в комплексные числа перевести, а не в конечное поле. А, но в любое поле переносит понятие касательность следующим образом. А, мне нужно написать Такие коэффициенты, то есть я провожу прямую. Ну прямая, понятно, что прямая, это я беру параметр t, умножаю на вектор и складываю с исходной точки. Значит, вот это вот при t, комплексном t, пробегаешь все комплексные числа, определяет прямую. И я подставляю его вот в это уравнение. подставляю, получаю, значит, и плюс bt квадрат равно 7 плюс... Минус 2 плюс АТ в кубе. Ну и, в общем, в общем, давайте я... Это чисто техническая, совершенно механическая работа. Получается, что для того, чтобы... Да, я скажу, что такое касательное. Касательное это когда в этом уравнении умирает, умирает коэффициент при Т. Ну, когда я разложу, у меня будет, что, альфа плюс бета t плюс гамма t квадрат плюс, там, дельта t в кубе равно нулю, да, уравнение получится. Но вот то, что э, эта прямая проходит через точку минус 2i на нашей кривой, означает, что альфа у меня не будет никакой, естественно. Вот, потому что э, минус 2 в квадрате плюс 7, сократится с этим самым c в квадрате, и останется только члены т. Так вот, касательный... В любом поле называется прямая, при которой b это равно нулю. Подставляем соответствующее уравнение. Получается условие типа там, по-моему, b равно э, a умножить на 6 и умножить на i. Если я правильно помню, там вот такое условие получается. И если я теперь подставил эту, это вот при, при, данных, при данном отношении b к a, я подставил, это ушло, и что у меня возникло? У меня t квадрат отвечает за то, что это ну вот в алгебраическом смысле двукратное как бы, это самое, да? пересечение здесь. Но когда я посмотрел на это как на уравнение, я получил гамма плюс дельта t равно нулю, и получается третий корень минус гамма делить на дельта. Это ровно то, что придумал диафант Александрийский. Метод номер два. У него там метод номер один был, решение уравнения кубического. Это он через две точки проводил прямую. Метод номер два он проводил касательную. Там прямо в точности в наших вот терминах, если переводить на современный язык. Это вообще, на самом деле, невероятный человек. То есть, он как бы... У него 6 томов только сохранилось из 13. Я не знаю, может, там доказательный лекарственник 1, например, есть. Но никто не знает, что там было. То есть, это, это человек, который, так сказать, ну, все основные идеи сегодняшних. Так, получается, что у него уже были. Ну вот, и получается третье значение Т. Но если я третье значение T комплексное, да, поставлю, поставлю сюда. То я получил, Я получу... Новое решение, то есть вот это вот решение дважды является, да, при терраму нулю у меня получается вот этот, как бы два раза, это точка пересечения, а третья точка пересечения оказывается новый, И это как раз метод касательный, комплексный, и даст он нам как раз 181. И M2 в пятой, то есть 32. то наверное, все это со знаком минус. Вводит, в общем, вот такое, вот такое получится. Решение? Ну, если так, то 2 в 5 еще в куб возводится 2 в 15, да? В И у нас руме R получено потому что и в квадрате будет равно единице. И вот без всяких комплексных чисел рождается новая точка на кубической кривой. То есть выход как бы в выход расширения поля рациональных чисел до значит, комплекса рациональных нам позволил получить э, неожиданно, ну как бы обратно снова там при, э, при двойном ну, складывании точки с собой да, в комплексном. Комплексность все шла, и получили вот эту фантастическую посиле здесь там очень неплохо на самом деле. Там, типа 1, и 32 у нас фактор, это очень неплохо фактор. Вот. Ну а. Самое, пожалуй, последнее, то, что я еще никогда никому, нигде не рассказывал по той причине, что я никогда до этого не доходил. А, никогда не было вот так вот, как бы полутора часов, да, чтобы вот еще спокойно так, а, В общем, сейчас я расскажу то, что будет первым. Итак, значит, э, я стираю вот отсюда сейчас идеи эллиптических кривых поженятся с идеями уравнений Беля. И родится новая серия, ну, в смысле, новая, не новая, целая бесконечная серия, а вот это Роид. Совершенно такая вот прям офигенная серия. Вот. Ну, опять же, я говорю, что так как этим занимается там 200 с лишним тысяч человек, то, скорее всего, это Сделано какое-нибудь 10 лет назад, какой-нибудь диссертации там, как, нибудь Бандерфорста или еще у кого-нибудь. То есть я, я говорю сейчас, мне, мне очень сложно э, проверять э, ну, огромное количество литературы, но, но целью вывел я сам, но нисколько не, не, не претендую на одно Так, значит, что мы делаем? Что мы делаем? Мы делаем следующее. Мы записываем уравнение... В таком вот общем виде, y, э, это с кубами, это другая, которая, из которой ничего не вышло, а вот это из которой вышло. Да, значит, записываем уравнение вот так, и, как бы сказать, мы сейчас будем выполнять символьную аудиторию. Да? То есть мы предположим, что у нас есть некоторое решения откуда следует, что k равно y0 квадрат минус x0 в кубе, то есть, мы как бы берем, ну, параметрически просто пробегаем все такие пары. И для каждой из них просто ну, свой k нужно подобрать, при котором на соответствующей электрической кривой есть эта точка. А теперь глушим слово касательное. Это все дело только уже обычный, Ну, рациональный касательный. Значит, проводим касательный x0 плюс at, запятая y0 плюс bt. Ну, условия, значит, касание будет а равно 2y0. V равно 3х0 квадрат. Ну, это чисто в лоб просто раскладывайте и приравниваете коэффициент при t0 здесь как бы. А можно попросить синий или черную карту, это не видно. Да, я, я просто люблю разноцветные, но я понимаю, да, что их плохо видно. Давайте дальше синим, да? Вот. То есть касательной вот в этом параметрическом вине будет вот такая. Прямая, значит, x0 плюс 2х0 t, запятая y0 плюс 3х0 квадрат t. Ну и записываем После этого Когда мы запишем Третью точку пересечения Она будет иметь вот такой вид b квадрат делить на а в кубе Минус 3 x 0 делить на а А теперь я Подставляю И получаю что это 9 x 0 в четвертой 9 на 8 y0 в кубе Минус 3 x 0 делить на 2 y0 то есть при таком значении t подставленном сюда при данных а и в Мы получаем третью точку пересечения То есть точку лежащую на этой кривой вот с таким k Получаем ее в символьном виде Через x0 и y0 Но что это означает? Это означает, что у нас появляется некоторое символьное тождество Относительно x0 и y0 да? Чисто как бы вот в стиле, это, в стиле там, это все делается В стиле математиков. 17 кривой да, то есть какой-то такой вот. Мы идем по наитию, идем, идем, идем, выписываем, и понимаем, что мы должны в результате по правилам Диафанта Александрийского получить точку на той же кривой, а так как у нас был параметр, то мы получаем параметрическое тождество просто. И вот как оно выглядит. Параметрическое тождество. Значит, параметрическое тождество выглядит. Ну, короче, оно выглядит так. 8y0 в четвертой, я прошу прощения, сейчас будет тяжело немножко, но потом я скажу, как сделать, чтобы это было проще. Х0 в кубе, у0 в квадрат, плюс 27х0 в шестой делить на 8у0 в кубе. Все это в квадрате. Равно y0 в квадрат минус х0 в куб плюс 9 x0 в четвертый минус 8x0 y0 в квадрат делить на 4y0 в квадрат в кубе дальше я все это привел к виду а, без дробей убрав всех знаменатель получил полиномиальное тождество и последним действием я обозначил а, x0 в кубе по-моему умноженное на 2 и нет, x0 в кубе за, э, за t, x0 в кубе равно t, 2y0 квадрат равно s. Сделал замену. Потому что там все степени в тождестве делились на, в случае x0 на 3, а в случае y0 на 2. И получил вот такое вот тождество. Внимание, вот это уже тождество, которое само по себе может быть... Ну, найденный из каких-то других соображений, наверное, просто перебором всех тождеств. Но в данный момент оно вычленилось как результат параметрической касательной параметрической точки на параметрической литической кривой. Равно это все 4s кубе на s минус 2t плюс t на 9t минус 4s кубе. Значит, теперь, смотрите, есть некая теорема в теории этических кривлёх. Нет, извините, в теории как раз АБЦ-тройки. Которая говорит, что невозможно получить а, контрпример к АБЦ-тройке с помощью сейвольной алгебры. То есть, если сумма двух говорю, взаимопростых многосеров равна третьему, то радикал э, произведения их всех, будет обязательно больше, чем степень самого большого, минимум на единицу. Это вот то, что я летом, я сидел летом на Байкаре, и, значит, у меня, я пытался получать, даже подключил одного друга, перебирать точность, ничего не было, теорема получается на два больше, на 1 больше. Потом я увидел теорему, это в этой статье теорема просто была, что это сделать нельзя. Но, смотрите, что, вот посмотрите внимательно сюда, вот это... Это гиперболическая форма двух переменок. Что значит гиперболическая форма? А, ну, как бы есть суммы квадратов, да, есть разности квадратов. Это больше похоже на разность квадратов, чем на сумму. А, ну, если просто строго я строго буду говорить, то это 3 умножить на а, S минус 3t а, в квадрате минус S квадрат. Вот это вот если я напишу так, то сразу станет ясно, что я имею в виду под гиперболический форм. То есть это разность квадратов фактически здесь уже сильно пахнет уравнением пеля. Согласитесь, здесь очень сильно пахнет уравнением пеля вида х квадрат минус 3х y квадрат равно единице. То есть это уравнение имеет бесконечное количество раз. Возвращение к минус единице Понятно, да? Я же не зря с этого начал Но вы скажете, что это не совсем то Потому что я возводил 2 плюс корень из 3 В n степень И нет никакой гарантии, что То, что получалось а n плюс b n Корни из трех, Что то, что получалось Имело разность на три. А мне нужно, чтобы целые числа были s и T. Для того, чтобы оба были целыми нужно, чтобы разность между вот этой и вот этой частью делилась на 3. Ну, я зафигачивал эту, значит, динамику по модулю 3 и увидел, что каждый третий раз будет разность делиться на 3. Поэтому в этой бесконечной серии выражений, по-моему, нам нужно делать 2 плюс корень из 3, если я не ошибаюсь, в степени 2 плюс 3 пара. И вот тогда будет всегда возникать на каждом вот этом вот третьем раунде. У меня будет Целочисленное решение, ST целое оба, то есть неделимость уже на 2 сюда 3, получается, что у меня бесконечное количество эм, бесконечное количество пар s и t, в котором вот это умирает до единицы. А в результате что? Выходит? Выходит 4s в кубе на s минус 2t плюс t на 9t. Минус 4s в кубе равно единице. Ха. А вот это уже совсем другое дело. Потому что здесь радикал совпадает по степени с тем, что там. А совпадает, ну, если бы он если бы он не совпадал, он был меньше, то мы бы получили опровержение гипотеза МЦ. Вы понимаете, да? А, то есть, если, если бы здесь вместо совпадения было бы разница даже на единицу, то я бы уже утверждал, что есть бесконечное количество троек с... Соответственно, с радикалом Равным, ну там еще, в данном случае будет 4 трети Если бы он был уменьшен на единицу Вот, но Понятно, что этого мы не ожидаем Но из совпадения следует, что у нас есть уже шанс Что каждый раз будет АВС тройка это очень легко доказать Это очень легко доказать Действительно, каждый раз будет АВС тройка Правда, с фактором очень близко к единицу Нужно просто оценить примерное да, Примерное вот, в терминах t Сколько получается вот, Какое соотношение между С и t. А, ну как бы у нас вот S э, Из того, что это э, У меня фактически S квадрат да, Примерно равно S минус 3T На э, Значит, S примерно S минус 3T корней из 3 Ну и из этого там очень быстро получается Что S примерно равно 7T Приблизительно равно 7T а Если я не ошибаюсь, 7T не будет Сейчас я смотрю. 7T, 7T, 7T где-то уже где здесь уже было. Делось это 7t. Да, да, да, да, да, да, да, S примерно равно 7t. Ну и когда мы теперь. Теперь мы все это смотрим, что здесь у нас получается радикал состоит из линейного, линейного, линейного, линейного то есть 4 и степень максимально тоже 4 это уже как бы намек да, на АВС тройку ну и действительно так и есть, потому что значит, 7Т в кубе на 5Т еще раз на Т и тут 19Т ну и радикал только меньше может быть больше он не может быть ну и радикал как бы здесь тоже тройку снимает и остается выражение там, чего я еще забыл, двойку забыл из четверки Получается сравнение дважды 7ю 5 и 19 с выражением 19 в кубе. Но и тут очередно меньше вот. Поэтому у нас есть бесконечное количество троек АБЦ вот этого неожиданного вида с использованием вот этого соотношения. Вот. Дальше я попытался проделать метод Вандерхорста, который просто наугад перебирал решение в целых числах или в рациональных вот этого уравнения. У меня ничего не вышло. У меня получилось некое соотношение из которого ничего такого не вылезало. Вот, то есть, значит, соответственно, вот э, э, э, вот то, что вот то, что я хотел, в общем, целых, э, в общем и целом рассказать вам, и это я рассказываю кому бы то ни было впервые в истории рассказываю вот эту удивительную, совершенно, это удивительное семейство бц бесконечное. Вот, еще э, я хочу последние две вещи сказать. Это, во-первых, что есть еще метод Который я, значит, э, ну, дал поупражняться своему старшему сыну, победителю Олимпиады по информатике Всероссийской, а, а именно поперебирать А вот умножить на логарифм 2, плюс Б умножить на логарифм 3, плюс С на логарифм 5, плюс так далее, плюс там D, например, на логарифм, ну не знаю, 37. Некоторое количество простых чисел берем берем очень точно их логарифмы и. Ищем, при каких целых коэффициентах, да, целочисленная комбинация, дает что-то очень-очень дискретное. Вот. А, а зачем нам это надо? А потому что теперь мы бросаем все с положительными влево, например, а алгоритм 2 плюс c логарифм 5, там примерно равно, там минус b логарифм 3, ну давайте я переобозначу снова за b, да? плюс там D на алгоритм 37. Ну, допустим, да, условно говоря. То есть слева положительное справа положительная. Экспоненцируем, получаем 2 аты на, на, на, а на 5С примерно равно 3В на 37 d. Ну, и если здесь примерное равенство, как, как этому товарищу повезет, мне, да, при компьютерном переборе, здесь будет маленькое число, то это будет очевидно образом про KBC. довольно Довольно быстро окажется, как только это за... Там, за, за размер этих чисел, сильно вниз сойдет, это будет тройка АВЦ. Вот. Ну, вот Мишка там зафигачил этот перебор, там у него вышли какие-то тройки, Качество вплоть до 1,3, довольно большие по размеру. Но потом мы это все обнаружили в статье Ландерхорста Хорста, исходной, он там это делал. Вот. Но ну, это так, это очень до поверхности, конечно. Лишь. Ну, а здесь, значит, ну, конечно, я тут же поставил следующий вопрос. А вдруг... Вдруг, вот все-таки, в какой-то степени вот, мы берем гиперболическую форму. Да, первая. Если у нас есть гиперболическая форма, мы возьмем четную степень, если это равно а, какой-то сумме двух многочленов, то мы сразу, немедленно, да, все гиперболические формы а бесконечное количество раз возвращаются к некоторой константе. Не обязательно к единице, но нам это пофигу абсолютно. Если там не единица, а три будет, ну, какая разница, да, или там 35 или 35 тысяч. Все равно это будет бесконечное семейство абц 3 И если вдруг э, в какой-то момент здесь степень понизится, то это будет опровержение гипотезы АВС. Но ну, очевидно, что если бы так было, то давно уже это было бы открыто. Вот. Но в принципе, э, вот, например, если эллиптическая форма получилась, э, э, то тогда было бы опрешение гипотезы АВС в гаусовых числах, что тоже было бы довольно интересно. Потому что эллиптическая форма в гауссовых числах э, ну, ведется так же, как гиперболическая форма в обычных числах. Бесконечное количество раз соврещается значительно. Вот, вот, Поэтому вот тут есть как бы очень много интересного, по-моему, в принципе какая-то вот кладезь АВЦ-тройки это, вот АВЦ это какой-то кладезь. Кладезь задач для всех возрастов. А как на счет почти всегда? А? а? как насчет? почти А я почти вот всегда? уже, я, я стер и сказал, что для любого эпсалуса, что это лишь конечное количество таких что. Но мы ничего не знаем. То есть это в почти всегда. Вот в этом. То есть в том смысле, что как только мы фактор ограничиваем числом 1 плюс то до опровержений будет конечное количество. Вообще, некто, некто Мошизуки в 2013 году заявил, что он доказал гипотезу не АБЦ. В некоторое время никто не мог ее проверить. Потом, значит, пришел Питер Шольц, в 2018 году нашел ошибку. Мошизуки не согласился опубликовал где-то у себя в японском журнале. Ну, какая-то такая движуха происходила. Ну, в общем, до, до, до, до, но на сегодня, видимо, следует констатировать, что все знакомые мне математики верят в Шольте, а не в Шизуке. Ну, то есть, надо считать, что гипотеза не доказано. Ну, а... Да, что еще про нее? А, ну вывод время фирма велик, конечно, да, в одну строчку? Правда? из гипотезы АБЦ в ее самой сильной форме, которую можно здесь взять, сразу же следует великая церемония но самая сильная форма я ее я так назову эту форму, что вот, а, допустим допустим что фактор 1.63 не достижим когда Великая фирма верна Доказательство займет меньше, чем эта доска В два раза То есть вывод великой Великая Теремферма Из того, что у нас нет никаких троек С фактором более, чем известным а, Ну, а, естественно, доказываем Великая Теремферма противного Пусть А венны плюс Б венны Равно С венны Тогда как мы знаем, c в n меньше или равно радикал А в N, и C в N в степени 1,63. Да? Дальше. Радикал, внутри радикала можно убрать все степени, потому что, ну, потому что, да, простые числа, до этот набор простых чисел не меняется. Радикал n в k ты равно радикалу n или любом n или bomb k. Вот, значит, это степень 1,63. Дальше я пишу, что а и b меньше c. А, нет, э, извините, я еще пишу меньше, чем a b c, меньше или равно а, само a b c в степени 1,63, потому что радикал не прирасслаивает числа. Дальше, так как у нас есть такая сумма, то и этот, и этот меньше, чем этот, поэтому это меньше, чем c, жд c, c в степени 1,63. То есть С в степени 3H1,63, то есть меньше, чем С в пятой. С в N меньше С в пятой. Отсюда n меньше 5. Теорему ферма при n3 и 4 умеем полностью доказывать даже я. Это у меня фирма, это научился вейвер. Там была эпическая ошибка, связанная с основной теоремой арифметики в кольце Эйзенштейна, видимо, Эйлер не понимал, ну, или не понимал, или потроил всех, я, я не знаю даже как. То есть, э, он оставил доказательство без ссылки на то, что, типа, ну, так как основная теорема арифметики верна, то... Но ну, потом в кольце Эйнштейна это ее доказали, поэтому ее доказательство спасли. А вот э, общее доказательство ла которая была построена на том же принципе, на основной теореме арифметики в а, корней n из единицы, а, значит, этого самого примитивного корня комплексного. Она, она просто не верна, начиная с 23. Вот. Ну и, соответственно, доказательство упало. Это, кстати, ровно 300 лет назад было. Вот. Доказательство упало, ну и вот с тех пор. Совершенно другие методы, верно, через электрические кривые доказывали. Этим методом не дадим. Спасибо за внимание. Вопросы? У меня есть вопросы. Давай. А, есть, а можете назвать каких-нибудь вот, суперзвезд философских медалистов, которые этой вот, темой занимаются? Я уже вот, понял, Питер Шольца. Я уверен, что Тернин Сталл занимается. Почему? Он занимается всем. Не существует ни одной темы, ни в одном разделе математики, где бы Тернин Сталл не отметился в своем э, дневнике вот с ним. Всегда он за всем следит. Это феноменально. Ну больше не знаю. Я не знаю, например, интересуется ли этим Гром э, Или там Линфи или кто-то еще. Да? Это я просто с в курсе. Есть какой-то был Гельфон в таком математике, он как раз исследовал, насколько могут логарифмы, так сказать, разных чисел быть независимыми. Да. И вот из его результатов, в частности, следует, что всякие вот эти урав... показательные уравнения имеют отличное число решений. Я его смотрел, когда был в университете, очень давно. И действительно, надо бы пересмотреть. То есть я совершенно да? я не помню, да. Появлечь, вид, да. Вот, а... да, Возможно, что-то да, новое для АБЦ будет или что-то такое. Но ну, тоже, но, то, way, тоже скорее всего, да, но, это, когда такая масса народу занимается, понятно, что ничего нового быть не может. Вот, но... Да, спасибо, спасибо. Это да. Если комплексные числа такое естество быть, нам в ощущениях. Какие еще расширения можно характеризовать таким образом? Ну, кажется, самое естественное все вот эти расширения. То есть комплексные числа это расширение с помощью корня четвертой степени из вот. а в принципе все круговые но на, на самом деле какие вот поля изученные поля и кольца изучены лучше всего Квадрати... квадратичные и круговые то есть э, корни квадратные любые из, из неполных квадратов, причем можно из отрицательных, можно из положительных там это не важно, это прям все проработано до конца в книге Хассе еще 50 какого-то года уже вся год. и соответственно вот э, круговые поля это там 13 глава Роузена 87-го года книги и все числа ну вот, так сказать, это вот то, что появляется из этих задач ну, дальше не знаю кроме этих двух я не знаю не знаю а? нет, а это же что такое? это не коммутативное расширение комплексных чисел это из другой серии, здесь нет ничего не здесь умножение всегда коммутативное все это лежит в вообще. Все вообще что... Все, что мы тут делаем, это все лежит. Все эти расширения, они Но на самом только деле. Мы не теряем коммутативность или что-то из этого. Это уже не будем считать таким естественным. Да, непонятно даже как сформулировать что-то, потому что если от перемены мест умножения меняется результат, то какая основная теорема арифметики? Может быть и как она может звучать. Уже вообще непонятно. А к этому все равно так или иначе все сводится. Там вот произведение простых идеалов, там без коммутативности непонятно, что делать. Но, по-моему, это вопрос, с которым мы очень долго там. Парились. Ну, вот это, это надо спросить у алгебрических геометрах, но, по-моему, вот некоммутативное как бы а, ну, переписать все это в некоммутативном случае, это такая, такой квест, почти, который не сделал на данный момент. Но здесь надо, конечно, у ребят Степки спросить. Возможно, я сейчас сказал какой-нибудь чушь. А у вас 1,63, а у вас Ну да, я тут, вот это для вот этой тройки. То есть, э, если мы верим, верим что, что... Это достижимая величина, а вы предположите, что 63 уже не достуживая. Ну да, то есть я, я пред, вот предположу, что это действительно чемпион мира. Тогда теремь фирма верна. Грубо говоря, вот так, такая логика. Вот. 1,63 умножить на 3 уже меньше 5. Ну даже если бы это было больше пяти, мы теорему фирма умеем доказывать без Эндрю Уайлса до 100 миллионов, в районе простых, в районе 100 миллионов метров. То есть если даже там фактор будет чудовищного размера, да, вот, хоть как-то будет это доказано, для какого-то, уже теорема фирма полетит сразу. Да, большое спасибо за новый материал. А, спасибо. Классно, ну, как каком много, да, здорово. Я, я не помню, чтобы на научном семинаре, чтобы в Москве вот так много народу было на научном семинаре. Но, правда, внешне научный, да, такой, как колокнул, пол Но все равно. Да.